Многие у меня спрашивают, почему вы такая крутая и продаете и предлагаете бесплатные консультации. Отвечаю. Бесплатные консультации, уважаемые друзья, и вас тому учусь, делюсь с вами своим десятилетним опытом работы онлайн, дают возможность показать человеку, подсветить его боли, его проблемы и указать, что человек может сделать. То есть человек сам увидит проблемы. С помощью ваших продвигающих коучингов вопросов. Вот на такую консультацию я и приглашаю, дорогих уважаемых мною, коучей, психологов, нумерологов, наркопрактиков, в общем, всех тех людей, которые помогают других людям, другим людям. Это могут быть и преподаватели, и в общем все те, которые помогают другим людям. Поэтому на бесплатной консультации я покажу вам, почему вы продаете дешево, как можно поднять вашу самоценность, в чем заключаются ваши глюки, как их можно открыть, такие как, например, «Мне не купят, а кому я нужна?» «Так много людей на, значит, на рынке сегодня» и так далее. И поэтому покажу вам, как продавать на консультациях, давая пользу. При этом не впаривая, не втюхивая, не бегая за клиентами и не сидите с ними часами и не лечите их. Но этому опыту мне нужно было более 10 лет обучаться, которым я сейчас с удовольствием поделюсь с вами.